С нами Роберт Киосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Его последняя книга называется «Почему богатые богатеют». Роберт, спасибо, что вы снова с нами. Рада вас видеть. Спасибо, Даниэла. Очень рад снова видеть вас и снова побывать в Нью-Йорке. Я рад видеться с вами, но люблю и Нью-Йорк тоже. Нам нужно вернуть вас сюда как можно скорее. Роберт, в прошлый раз вы говорили о том, как золото привлекает богатство. Например, если человеку нужна тысяча долларов в месяц, ему нужно иметь тысячу долларов в золоте. После той беседы мы получили бесчетное количество электронных сообщений. Зрители хотят узнать больше об этой силе золота. Расскажите об этом? Конечно. Я являюсь поклонником золота с 1972 года. Я летел во Вьетнам, и мой богатый папа прислал мне письмо со словами «Берегись!» Никсон отменяет золотой стандарт для доллара. И я не понял, о чем он говорит. Это случилось в 1971 году. «Мир ждут перемены», — говорилось в письме. Я не понимал, о чем он говорит, но я стал поклонником золота. Мне было 22 или 23 года. Сегодня у меня есть золотые монеты на миллионы долларов. Я не участвую в ETF-ах, у меня только реальное физическое золото в монетах. В процессе изучения золота я встретил одного американца, индийского гуру, хотя и белого, у которого было много золота. В Америке большинство людей придерживается пуританских взглядов на любовь к деньгам, как к источнику всех бед. Но этому человеку золото нравилось. И я спросил его, что ты делаешь со всем этим золотом? У моих священников нет никаких денег, а у тебя его так много. А он просто ответил мне, золото – это слезы Бога. Я сказал, вроде бы понятно. Он говорит, например, как учат на уроках химии в школе? У золота вроде порядковый номер 79, у серебра 47. Стало быть, золото и серебро – деньги Бога. Я сказал, «О Боже!» Он сказал, «Если тебе нужен доход в 12 тысяч долларов в год или тысячу долларов в месяц, используй для этого реальное золото». Храни его у себя. Я не знаю, работает ли этот метод в реальности, но я могу вам сказать следующее. Сейчас у меня есть миллионы и миллионы долларов в золотых и серебряных монетах, и каждый год я зарабатываю миллионы и миллионы долларов в фиате. Роберт, таким образом вы считаете, что это является чем-то вроде закона притяжения? Может быть. Я думаю, мы просто верим в то, во что хотим верить, если вы понимаете, о чем я. Некоторые люди верят в то, что если вы будете ходить в школу, вы разбогатеете. У меня все было по-другому. Если вы будете ходить в школу, вы будете счастливы. Если вы женитесь, вы будете счастливы. Не знаю насчет всего этого, но золото может сделать вас счастливыми. Теперь давайте посмотрим на желтый металл поближе. Золото подорожало примерно на 6% после повышения ставки ФРС. Я знаю, что вы не предсказываете цены, но как, по вашему мнению, поведет себя цена на золото? Вы смотрите на это более консервативно или входите в клуб золота по 10 тысяч долларов? Я никогда не продам свое золото. Оно будет переходить от поколения к поколению, продавать я его не буду. Я копил золото с 1972 года, когда продажа золота была вне закона для американцев. Ситуация с деньгами сейчас меняется из-за биткоина. Сейчас я пишу онлайн-книгу, люди смогут читать ее бесплатно, но в последних двух главах я затрагиваю важные вопросы. Я поклонник золота с 1972 года, и сегодня я вижу мир с биткоином следующим образом. Есть три типа денег. Есть деньги Бога, золото и серебро, порядковые номера с 79 и 47, Затем есть деньги правительств, или фиатные деньги, валюты, доллар, евро, иена, песо. Третий вид денег это цифровые деньги, наиболее известные из них биткоин и эфир. Итак, я пишу книгу «Фейк», она скоро появится в сети. Она рассказывает о том, что реально. реально ли деньги или нет. Когда я разговариваю с людьми, я спрашиваю у них, какой ситуация будет в 2040 году, примерно через 22 года. Будут ли еще пользоваться золотом? Золото существовало всегда. Будут ли пользоваться долларом? Думаю, нет. Будут ли пользоваться блокчейном? Думаю, да. Вот каким я вижу мир денег и валют через 22 года. Роберт, вы относитесь к тем немногим людям, которым нравится и биткоин, и золото одновременно? Да, у меня есть биткоины, пять монет. Они мне дорого обошлись, потому что я опоздал с покупкой. Я храню биткоины в небольшой клетке, как домашних животных, пять маленьких кроликов. Я наблюдаю за своими маленькими биткоинами. Эфир у меня тоже есть. У меня также есть доллары, золото и серебро. Я наблюдаю картину в целом. Я не отношусь к людям, которые любят это обсуждать. Мне нравится скорее наблюдать. Давайте поговорим о крахе. В прошлый раз вы рассказывали о том, что в ходе краха богатые богатеют. Как вы думаете, в 2018 году случится крах? Крах? Да. Надеюсь, что да. Я знаю, что вам нравятся крахи. Как вы думаете, крах приближается... Я думаю, крах ждет нас в последующие 2-3 года, да. Что-то должно случиться просто потому, что, как вы, возможно, знаете, когда речь идет о деньгах правительства, долларе, иене, евро, существуют два вида пузырей. Первый называется пузырь ценных бумаг. Таким был крах доткомов, когда люди вкладывали свои деньги в рынки. Второй вид пузырей – долговой пузырь. С 2008 года, а вообще с 2008 Четвертого года существовал долговой пузырь. Подобные пузыри лопаются, снося за собой все. Я думаю, осталось немного времени. Я не хочу распространять панику, потому что, как вы сказали, мне нравятся крахи, потому что все начинают все продавать. Это похоже на 50-процентные скидки в Уолмарта. Когда все начинают распродавать, я возвращаюсь на рынок. Вот и все, что я делаю в таких ситуациях. И у вас есть достаточно золота для подстраховки, так что вы находитесь в безопасности. У меня столько золота, сколько я не смогу потратить за всю жизнь. Роберт, спасибо вам за интервью. Мы с нетерпением ждем вашу новую книгу «Фейк». Фейковые деньги, фейковые учителя, фейковые активы. Когда выйдет книга? Наверное, в феврале, но сейчас мы говорим о книге «Почему богатые богатеют». Это книга о долгах и налогах. Трамп только что подписал акт о реформах, но он только сделает богатых еще богаче. Налоговые послабления относятся только к таким, как я, и будут постоянными, но для рабочего класса они будут временными. Все из-за чего богатые богатеют, я пользуюсь долгом, особенно долгом со ставкой 2%, и не плачу налоги. Вот о чем книга «Почему богатые богатеют». А Фейк рассказывает о противостоянии денег Бога, золота и серебра, Денег правительства, доллара и цифровых денег. И я думаю, за этим все должны наблюдать сегодня, что будет дальше, и что останется к 2040 году. Вот в чем вопрос. Роберт Киосаки, мы очень ждем эту книгу. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо вам, Даниэла.